Слушайте, я тут недавно обнаружил А, кстати, привет. Я недавно обнаружил, что у меня на каналах ни на одном, ни на другом нет одной из самых популярных песен под гитару. Вот та песня, которая звучала, наверное, возле каждого подъезда. На каждой лавочке, при каждом сборе друзей и с гитарой. Вот это песня батарейка, жуки. О как? Пришла судьба злодей хотят. Всем кому понравилось это видео, ставьте лайки, кому не понравилось, ставьте антилайки, подписывайтесь. Всем добра, всем мира и жду в комментариях Чего я жду в комментариях от вас. Ваше пожелание, ваше пожелание, какую следующую песню вы хотели бы услышать в моем исполнении. Постараюсь самую залайканную исполнить. Нет, не постараюсь, точно. Самую залайканную точно исполню. Вот. Из тех, которые вот будут больше всего. В общем так. Всем спасибо, всем пока. Увидимся.